Приятного прослушивания. Эпилог. На заметку работодателям, мое резюме. Я, Макс Саныч. Более 30 лет женат на семи женах, имена которых До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си. У нас за 30 лет родилось много детей. Есть внуки от каждого ребенка. С каждым годом внуков становится все больше и больше, и они все хотят есть и жить. Поэтому не обижайтесь. Если в моем лице вы не найдете для себя раба, который будет работать за копейки. Добавлю, сейчас закончился карантин и я снова в поисках работы. Предпочтение еще, конечно, отдаю работам, связанным с музыкой, фото и видеосъемкой и монтажу. Жду, когда же заработают репетиционные точки. Но не откажусь от работы менеджером интернет-магазина или складского сотрудника, например, упаковщик. У меня огромный опыт упаковки различных товаров, есть специальный плейлист на одном из каналов и внизу под этим роликом я привожу ссылку на группу с моими мастер-классами по упаковке, также имею опыт работы комплектовщиком товаров. Могу работать на перемоточном станке пленки и на прессе бумаги и картона. Итак, друг, ты прослушал выжинки с книги? Для соискателя, руководство или инструкции по поиску работы. В количестве 14 глав плюс эпилог. В качестве заудия дорожек я использовал свои авторские музыкальные произведения и игру на барабанах. В следующую субботу слушай мой рассказ о секте и ее сексуальных сетях. Реклама. Каждую субботу тебя ждет новинка. Только практические советы. Никакой фантастики. Подписывайся на мои каналы. С уважухой, Макс Саныч.